Информацию о потоках силы, об их распределении многие из вас уже знают, я постараюсь это очень коротко напомнить. Единый поток, поток творчества, поток созидания, в котором есть компонента хаоса и достаточно приличная компонента хаоса, через упорядоченность, через систему порядка должен быть преображен, должен быть изменен до употребимой в определенном контексте формы. И Поток творчества, через, попадая в мир Брия или на второй круг первооснов, так как мы это знаем, приобретает уже две равновеликие по силе характеристики, но с обратным знаком, с, обратным, с противоположными частотами. Эти два потока называются поток любви и поток знаний. И как мы уже неоднократно говорили со многими присутствующими здесь на других занятиях, что это, эти термины не совсем то, что они означали бы в мире Яцира. Потому что в мире Брия они означают процесс соединения и процесс разъединения. Знание это процесс разъединения, познание это, по сути, обособление. Обособление одного свойства мира от другого свойства и рассмотрение их в отсутствии связи между ними. Вот, наверное, так надо было бы правильно сказать. Тогда как поток любви, это процесс строго обратный. Это не разъединение, а наоборот соединение, даже если оно когда-то и ранее не было соединено. И эти два, предположим, два элемента рассматриваются уже не, не в разделении, не в статике, а только лишь в соединении, только лишь в динамике. И здесь интересует не а, мага, не уже непосредственно не сами элементы, как их свойства а, статичных фигур, а именно свойства связи. Элементы, как способные связываться друг с другом. Поток знаний а, требует статики, поток любви требует динамики. Внутри касты... Идет работа с потоками, которые, конечно же, выражаются в темпе времени. Но темп времени ⁇ это общие условия для всей касты. А вот направление времени ⁇ это работа каждого потока в своем ключе. То есть какой-то какой поток направляется внутрь своей касты и питает ее, и этим занимается одна категория. Участников процесса, участников кастового договора, какая-то часть потока направляется, например, вниз да, на касту э, ниже и на касту еще далее ниже, а какая-то часть потока направляется наверх и так далее. То есть дальше вектора направлений идут уже в зависимости от индивидуального договора каждого участника касты. И этот индивидуальный договор связан, конечно, уже с личной кармой с личным предназначением, с личной необходимостью заниматься либо знанием, либо соединением. А в какой же степени, куда же смотрят глаза мага, который получает в работу либо поток любви, либо поток знаний? Свойство принадлежности к определенному потоку, умение в нем функционировать, это и свойство крови в том числе. Поэтому вам есть сейчас возможность посмотреть на свой род, на свою семью немножечко другими глазами, вот именно с этой позиции. И эта позиция, возможно, объяснит более глубоко, даст вам ответ на вопрос, почему. Очевидно, может быть, именно по этому свойству вы соединились. Может быть, по каким-то другим параметрам вам кажется, что ваша семья не соответствует вашим устремлениям, намерениям, там, интеллектуальным предпосылкам, ментальному а, полю, да, ментальным возможностям, но, возможно, именно по принадлежности к тому или иному потоку вы как раз именно по этому параметру и совпали. И тогда у вас будет возможность увидеть не просто свою, а свой род другими глазами, но и а, Соединиться с родом немножко по другому основанию. А раз вы сумеете с ним соединиться по другому основанию, вы возьмете с него больше. И он вам, соответственно, даст больше. И, ну и возьмет больше. Но это уже другой процесс обмена, который, я надеюсь, будет вами восприниматься несколько иначе. Мы с вами также из теории потоков знаем. А тот, кто не знаком с, этим, с этой теорией, я направляю вас к книге, по эгрегорам, да, вашей покорной слуги, а, вторая часть этой книги как раз и посвящена потокам сил. А, а очно мы проходим это на, более подробно на шестом курсе основного факультета. А, вот потоки сил на каждом уровне эгрегориального поля, они также раскладываются. В данном случае речь идет о потоках любви и потоках знаний, которые уже в эгрегориальном поле, в верхнем слое эгрегориального поля, раскладываются на два также диаметрально противоположных по свойству потока. Это поток удачи и поток власти. Но если потоки любви и потоки знаний как производные потока творчества раскладывались у нас в пропорции где-то 50 на 50, даже не где-то, абсолютно 50 на 50, то что касается потоков удачи и власти, картина здесь абсолютно другая. А именно на потоке любви разложение идет на 80% потока удачи и на 20% потока власти, тогда как поток Знаний раскладывается напротив, на 80% потока власти и на 20% потока удачи. Эти потоки являются уже рабочими инструментами эгрегориального поля. Они им не принадлежат, но выдаются именно на эгрегориальную систему. Однако если бы мы с вами говорили сейчас о работе с этими потоками в мире Ецира, мы бы с вами в большей степени ушли бы в эгрегориальное понимание и в изыскание, какой поток от какого эгрегора лучше всего брать и на каких условиях. Но поскольку мы с вами уже не в подлунном мире, мы можем себе из своего сознания и из своей картины мира на этом уровне исключить эгрегориальное посредничество вообще как класс. Но при этом не забывать ни в коем случае, что работающие сознания в мире Брия будут воспринимать эгрегориальное поле не как врага, а как слугу. Они должны воспринимать не как врага, а как слугу, помогающему им правильно распределять вы в их заботам потоки на людей, на касты, на расы, на э, земли и так далее. На выходе дает уже поток совершенно иного качества. Этот поток люди воспринимать могут. Вот поток любви в чистом виде не могут, он для них слишком силен. И поток знаний не могут, он для них слишком убийственен. Значит, для людей это все надо разбавлять. Разбавлять. И вот он разбавляется как раз в два этих потока. Власть или удача.